Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Если вы сейчас находитесь на этапе выбора технологии, по которой вы будете строить дом, в этом видео мы расскажем о домах, построенных по технологии каркасно-монолитного строительства с заполнением стен. Сразу начну о ключевых моментах, которые дают преимущество по сравнению с другими технологиями. И э, расскажу о минусах и нюансах данной технологии. Итак, э, на данный момент мы находимся на одном из наших объектов. На этом объекте мы уже завершили строительство самого каркаса, выполнили заполнение стены. На текущий момент находимся на этапе устройства кровли. Параметры данного помещения 8 метров в длину, 7 метров в ширину. Э, над ним устроено монолитное перекрытие. Э, можно также обратить внимание, что здесь присутствуют большие оконные порталы, пролет вот этой перемычки составляет 6 метров, и как раз в рамках монолитного каркасного строительства возможно исполнение таких конструктивов без промежуточных доп. опор. В перспективе здесь будет стоять просто оконный портал, и за счет того, что выполнена железобетонная перемычка, его можно будет поставить, не переживать, что ее как-то будет поджимать, и оконный портал будет плохо работать. Так как монолит является э не унифицированным материалом то есть можно заливать стену 500 миллиметров 600 700 можно делать больше меньше пролет за счет э, работы и добавления балок в конструкцию здесь появляется большой полет э, фантазии как раз архитектора и ваш если вы хотите создать большое какое-то помещение или длинное или какое-то широкое помещение или допустим создать большой Э, проем где-то в стене путем применения как раз таких технологий можно этого добиться опять же, если вы хотите, допустим, создать дом который по периметру везде э, не имеет стен, а имеет только окна э, как раз применяя такие технологии можно этого добиваться, то есть тут есть два момента, можно, во-первых создать большой пролет перекрытий то есть создать большое пространство также, помимо этого, можно создать большие консольные вылеты от несущих стен, за счет чего можно как раз Смонтировать оконный проем в, между двумя перекрытиями, путем этого достичь, э, ну, избежания, так сказать, стен на фасаде. Стойки могут выполняться в разных э, формах. Это может быть колонна, допустим, 300 на 300 или 400 на 400. Это может быть пилон. Это вот такие простенки из железобетона. Э, простенок, допустим, 200 на метр или 200 на 800, в зависимости от нагрузки, которая на него поступает. И данные простеньки вписываются в наружные и внутренние стены Если же у вас концепция дома абсолютно просто пустое пространство хотите создать, там возможно применение колонн Ну вот можно увидеть, что здесь допустим пилон несущий 200 на метр Дальше он уже плавно переходит в стену из газобетона То есть после отделки эти оба материала будут под отделкой И не видно будет какая из них несущая также ввиду того, что монолит э, создает большие пространства, здесь большой полет как раз фантазии к планировкам, э, планировкам помещений. Вот здесь, допустим, можно увидеть, вот эта несущая стена, эта стена не несущая, она выполняет исключительно ограждающую конструкцию между этими двумя помещениями. То есть она может тут быть, может ее тут не быть, э, как вы захотите сделать планировку своего дома, так вы это можете и создать. В технологиях газобетона или керамики вы ограничены все-таки несущей способностью стены. Вы не можете создать узкую, такую нагруженную конструкцию из кирпича или из газобетона. Вам надо будет либо увеличивать ширину, толщину стены, либо длину этих элементов. В перекрытиях можно применять различные балки, которые утапливаются. Они позволяют как раз разгрузить перекрытие и увеличить возможность пролета ее то есть вот этот пролет у нас составляет 8 метров и за счет того что идет балка в этом перекрытии их две она как раз может на таком пролете работать и ну не подвержен никакому разрушению там растрескиванию ну и в целом уменьшению срока службы набирает популярность технология лицевого бетона то есть это технология которая позволяет бетон оставить в том состоянии в котором он изначально был изготовлен на свою площадку то есть в лицевом виде сейчас мы видим все таки черновую конструкцию она не планируется оставаться без отделки если вы хотите оставить бетон в помещении или снаружи помещения без заделки вам нравится ну плюс-минус вот такое покрытие без всяких сколов и швов это тоже допустимо и возможно и это тоже является одним из преимуществ бетона то есть вы один раз заливаете и потом никакой отделки не проводите у вас остается уже чистовая поверхность ну единственное, его можно покрыть гидрофобизатором или лаком для того, чтобы исключить ну вот какое-то там пыление его или ну более... Такое приятное тактильное ощущение При сопокрестновении Ну вот Такие тоже преимущества Именно железобетона есть Данный момент Во-первых позволяет опять же Ускорить срок строительства Вы уходите от отделки Во-вторых это очень надежная отделка То есть его можно стукать там Царапать ему Ни почем все будет В-третьих это уменьшение затрат потому что ну, там стена из газобетона потребует потом штукатурки или зашивки гипсокартона в зависимости от технологии отделки если вы оставляете лицевой бетон то есть вы залили монолитную конструкцию несущую, в то же время вы ее оставили без отделки и она у вас э, уже в интерьере дома участвует как отдельный элемент преимуществом данной технологии является достаточно высокая скорость строительства э, допустим этаж вот э, такой этаж Площадью 300 квадратов заливается, ну, стены этажа заливается примерно за 3 недели. Потом переходит уже на перекрытие, еще этаж заливается примерно 3 недели. Ввиду того, что здесь разделяются уже виды работ, есть отдельно монолитные работы, есть отдельно каменные работы, можно параллелить процесс путем как раз работы каменщиков параллельно с монолитчиками. Поэтому можно как раз добиться более высокой скорости. Сама толщина стены внутренней, которая не требуется, какое-то там сопротивление теплопередачи достаточно узкая Это несущая стена, ее толщина 200 миллиметров. Если, допустим, нам надо было подхватить нагрузку, а на эту стену опирается перекрытие первого этажа и плита покрытия, стена бы из газобетона или из кирпича была бы, была бы значительно шире. То есть как раз за счет того, что есть высокая жесткость у этого материала, Добивается как раз сужения этих сечений Первым минусом является то, что материал обладает высокой теплопроводностью То есть дом, если не утеплять, получится очень холодным Технология требует обязательно утепления стены Это может как и с фасадной стороны, и с внутренней стороны Либо в телеконструкции То есть разные технологии применяются, но тем не менее утепление обязательно Вторым минусом данной технологии является Обязательное комбинирование его с каким-то другим стеновым материалом. Допустим, в данном проекте применяется газобетон. Толщина наружней вот этой ограждающей конструкции 250 миллиметров По ней потом пойдет фасадное утепление и уже декоративная штукатурка. Итак, срок службы. Железобетон 150 лет плюс керамика 100 лет. Газобетон заявлен срок службы 50 лет. Повторюсь, я в это не верю. Я считаю, что газобетон служит дольше. Второй момент. Несущая способность. Самая высокая. Здесь применяется бетон B22,5 или B25. Плотность кирпича или газобетона это B7, B5. Ну, примерно вот такие у него характеристики. Теплопроводность очень высокая. То есть, ее... Ну, такие стены... Снаружи без утепления оставлять нельзя, будет точно промерзание стены и будет холодно в доме. Газобетон или керамика при наборе оптимальной толщины можно использовать без утепления, что является несомненным плюсом. Срок строительства, Срок строительства по каркасно-монолитной технологии получается быстрее за счет того, что вы можете параллелить два процесса экономика значит за счет того что вы оптимизируете как раз объем материалов то есть если бы, вот, допустим это несущая стена была бы из газобетона из керамики или из кирпича она была бы ну мне кажется где-то 400 миллиметров минимум э -э вот здесь бетон 200 миллиметров то есть в два раза меньше используется материала как для внутренних так и для наружных стен то есть на этапе как раз строительства коробки, это очень важно, на этапе строительства коробки процесс получается дешевле, чем керамика или газобетон. Все последующие затраты, такие как утепление фасада, штукатурка, ну если такую же технологию применять на другом доме, они будут сопоставимы. Но опять же при понимании того, что не обязательно утеплять газобетон и керамику, тут может быть, может быть сравнение цен. Какие выводы можно сделать по данной технологии? Данная технология подойдет тем, кто планирует строить дом с э, сложной архитектурой, э, кто хочет создать большие оконные дверные э, проемы, ну, то есть большие порталы, э, тем, кто хочет создать большие открытые пространства или большепролетные какие-то конструкции, или кто хочет создать консольные вылеты балконов или террас. Подойдет тем, кто хочет на этапе строительства коробки уменьшить свои затраты и уже в перспективе вложить оставшуюся сумму денег. Подойдет тем, кто в целом хочет строить дом в стиле хай-тек. То есть технология позволяет максимально учесть все пожелания заказчика и создать дом именно той конфигурации, которую он хочет. То есть тут ограниченность гораздо ниже, чем у каменных материалов. Uh, ну также данная технология подойдет тем, кто любит надежность, это одна из самых надежных и самых долговечных технологий, требует уже более профессионального подхода к делу. То есть кладка газобетона или керамики, там можно взять типовые инструкции, без особого оборудования произвести данные работы. Кто-то, если хочет, может даже самостоятельно этому обучиться и произвести эти работы. Ну или даже если нанимать какую-то компанию, квалификация именно каменщиков просто нужна. Что гораздо проще. В технологии монолитных работ здесь уже применяется профессиональная опалубка, есть сложные узлы армирования, в этом надо действительно разбираться. Помимо этого, на этапе проектирования необходимо обладать знаниями в области расчетов конструкций, так как здесь уже минимизируется объем бетонных конструкций за счет как раз правильного расчета. Ну то есть в технологии газобетона или керамики можно применить типовые решения, ну, возвести стены, на них опереть перекрытие ну, В рамках допустимых норм В технологии же монолитно-каркасного Строительства уже применяются особые требования. Здесь есть особые пожелания, такие как вот консоли, большие пролеты. Это уже работа конструктора, и здесь уже надо подходить к этому вопросу профессионально. Ну то есть на тетрадке или на коленке данные расчеты произвести нельзя, или же если это сделать, можно допустить грубую ошибку и в перспективе получить какое-то разрушение конструкции. В целом по данной технологии у меня все. Делайте выбор осознанно Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии Или звоните к нам в офис Мы обо всем расскажем Всем спасибо, с вами был Марат Фундамент СПБ Пока